Всем привет, есть хорошие новости, все-таки капнуло. Капнуло в принципе немного, но я рад, потому что это вообще работает. Смысл в чем, в общем, искал много всякой инфы, нашел то, что нужно загружать уникальные торренты, где минимальное количество сидов. Ну вот, вчера я попытался, нашел какой-то там опытным путем, в принципе, файл, в котором вот есть отдача там как бы и все такое он мне за, за ночь раздал 40 гигабайта ну, ну я не отдал э, в общем самые интересные вещи в том что у нас есть сиды пиры и соотношение сиды к пирам как видите вот тут вот у меня э, 0 сидов ну то это скорее всего линчеры я так понял который в в принципе, на загрузке стоят и, видимо, где-то качают его. И, возможно, в скором будущем я буду тут не один Сидр, э, который сдает этот вот файл, а ну там может 2, 3, 150, не знаю. Э, в общем-то, из-за этого вот не упало там вот это количество э, монеток. И мы тут обновляем. 610 это вот общий доход, ну, не знаешь это такое на самом деле, но у меня вот упал 198. А, опять же, от этого вот гадость, почему-то куда-то выходят монеты, ну, вот у меня там 0.9 ушло куда-то, ну, хрен с ним, ладно. Также тут вот на ноде, по поводу ноды, ну, в. Ситуация была такая, что у меня не было два дня, и компьютер работал. И тут у меня перепад напряжения, я так понял, был, компьютер перезагрузился, и у меня не было выставлена автозагрузка BitTorrent. Поэтому, соответственно, рейтинг упал. Был там 7 и с чем-то, сейчас 5,4. Добавился такой параметр, это как возраст хозяина, вот... 20 процентов добавилось, но соответственно, вот здесь убавилось. Это у меня было, по-моему, 7 из 10, сейчас 4 из 10. Загрузков в хранилище ну, никакая, конечно. Контрактов нету. Ну, ничего, будем ждать. Что-то может быть и высыпнет. Насчет вот этих торрентов довольно-таки интересная штука, где искать. Это везде, в принципе. Чем уникальнее файл, тем больше за него оплата в BTT. У меня, видать, не очень уникальный файл, но все же капнуло хотя бы. Я вообще не надеялся, что это дальше будет работать. Как бы такое вот. Насчет всех уже знающих в этой теме скриптов, там этот и все такое. У меня он не запустился, потому что у меня компонентов Windows там что то не хватает, и я попытался установить ноду, она там долго муторно устанавливалась, в конце концов нормально не установилась, батник не открывается, ну... Но... Если поставить, по сути, его, ну, будет более продуктивно. Ну, вот видите, какая-то вот фигня. Это далеко не U-Torrent, не BitTorrent, какая-то тут тоже LeapTorrent, это, наверное, веб-клиент. Либо вот Фейк что-то какое-то непонятное. В общем, вот это вот, или вот тоже. это вот эти клиенты бы она бы блокировала. Ну, как бы, пока не мешает. Пока я не готов там сносить винду, менять все такое. Хотелось, в принципе, об вот этом рассказать. Ну, всем спасибо тем, кто меня смотрит. Это очень приятно и неожиданно каждый раз. Спасибо за хорошие положительные эмоции.